Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Вашему вниманию хочу предоставить вам обзорчик на циферблатик такой от Rolex, прям крутейший циферблат, и вот так выглядит на нем режим AOT или экран всегда включен. В описании видео есть ссылочка на промокоды, промокодов 200 там с лишним-с лишним штук, поэтому проходите, берите, скачивайте, не забудьте ставить свои там, ну сами понимаете, лайки, все такое, звездочки. Короче, поблагодарить данного разработчика за предоставление купонов. Если у кого проблемы с купонами, пожалуйста, пишите мне э, в телеграм-канале либо вот по этому адресу на телеграм, постараюсь вам помочь. Ну а мы поехали. Вот так, значит, режим вот. Теперь мы с вами режим вот отключим и посмотрим, что у нас есть. Обычный, классический Rolex, естественно, аналоговый. цифровых их нет, слава богу. Аналог рулит. Что у нас, значит, с вами? Стрелочка, видите, двигается как на механических часах, минутная, часовая, все, как полагает, число месяца. Здесь же вот этот вот кружочек такой интересный, а на нем показано, что у нас сейчас, день или... Ночь в данном случае, как вы видите, да? Ну, вдруг вы из Будунища проснулись, не знаете, что у вас сегодня. День, ночь, число, год. А здесь как раз-таки все это сможете понять, даже на таких часиках. Интересная а, картиночка, сделана отлично, прям реально отлично. А, не знаю, как вам, мне прям очень сильно нравится. Вообще, я люблю классику, особенно простую. Сделано, видите, там еще лучи такие, как в настоящем циферблате. Ну, а теперь по настройкам. Долгий этап. А, теперь настроечки. и поехали. Здесь у нас цветы, цвета фона. Раз, два, три, четыре, пять, короче. Да, один я пропустил, пролетел. Вот это вот. Так что есть. Дальше у нас меняются стрелочки. Цвет, пожалуйста, какой хотите есть. Сделали, ну вот, ну, черненький не очень, а вот это нормально. Потом поехали мы цвет вот этого колесика с тем, который как показывает, какой у нас сейчас ночь, день. Можно выбрать, что вам хочется, другими словами, скомбинировать с тем, с начальными цветами фона. Ну и дальше, пожалуйста, вот здесь топ зона у нас есть. Мы можем туда что-то прилепить. Ну, допустим последнее приложение там ну все что хотите короче здесь просто ярлыки приложений э, можно сделать они не отображаются никак но вы знаете что здесь есть там зона нажали и Попали туда, куда нужно. Вот такой то интересный циферблатик, дорогие друзья. Поэтому э, я все-таки надеюсь, что вы поблагодарите разработчика. Ну и, соответственно, меня своими лайками и комментариями. Спасибо за ваше внимание. Вы были на канале SmartWatch. Подписка, колокольчик, лайк.